Окей, в 3, 2, всем привет, это Тим Лизу. Мы вернулись из Мадрида в Вену, забрали машину и теперь едем по Франкфурт. Итак, сегодня новый день во Франкфурте и мы пришли. Yeah! yeah. Сегодня новый день во Франкфурте, и я со своей командой, которая бросили прыгать, едем в центр для того, чтобы прыгать. Мы залезли на крышу для того, чтобы прыгнуть туда, но кажется все и я тоже, а он больше всех Thank you. <laughs> Джейсон предложил прыгнуть еще раз для фотографии, и поэтому еще раз. Нахуй, oh! блядь, oh, oh, oh, oh, oh. <laughs> oh. no, <laughs> Vienna. <laughs> oh. Oh. Oh. That was the worst stick in history. Oh. Всем привет, это... Мы лучшие друзья, я все этой Я ее любимый цвет, я ее Стоп, стоп, это еще не конец влога. Мы еще во Франкфурте идем на спот, где Саша хочет сделать 360 ролл, темп, коркать стены. Я не верю сама себе. Я думаю, что я, скорее всего, посмотрю на стеночку и поеду в Вейнховен. Блин, что ты это, засомневал меня? Я, может, винты сделают стены, а вот ролл 360? Что-то как-то ссыкотно. Я думал наоборот. Этот влог обо мне. Это конец влога о а тебе. Надеюсь, конец влога, а не просто конец. Конец моей паркур карьеры. Блин, да хватит пугать. Ну что, первый волфлип не очень, как ты предполагала. Очень. Ну это сейчас уже был пятый по счету. Минутка позора. Ну да, как и следовало ждать. Очень стрёмно что-то мне. И поехали дальше. Фу, там Атюй Давай еще один волфлип. Ты Будем сделаешь. Хорошо. Поехали домой, пожалуйста. Ага. Капец. Да ебать. Come back, nice right. to meet you. Come nice back. <laughs> What? <laughs> My <laughs> pillow. <laughs>